Привет, психушка! Есть ли у вас сложные отношения с едой? В течение долгого времени расстройства пищевого поведения не признавались. Тем, чем они были, сложным психическим расстройством, характеризующимся нездоровыми отношениями с едой. В 2018 году, по оценкам Нейда, 20 миллионов женщин и 10 миллионов мужчин в Америке будут страдать расстройством пищевого поведения в какой-то момент своей жизни. Хотя расстройство пищевого поведения может коснуться любого человека, это заболевание обычно поражает молодых женщин и мужчин. Это больше, чем просто нежелание есть. Это сложный психологический портрет, связанный с едой, который может проявляться в виде ограничений, ограничениям, обжорством, чисткой и другими видами поведения. Итак, если у вас проблемы с едой, вот пять признаков расстройства пищевого поведения и что делать. Первый – страх набрать вес. Распространенным симптомом расстройства пищевого поведения является страх набрать вес или ожирение. Обизофобия, иногда известная как патриофобия это тип тревожного расстройства, который включает в себя иррациональный страх определенного места, объекта или ситуации. В контексте расстройств пищевого поведения ожирение проявляется через призму тела. Она может заставить вас навязчиво считать калории, голодание, частые диеты или чрезмерные физические нагрузки. Хотя этот страх набрать вес не имеет одной конкретной причины, существует несколько факторов, которые могут способствовать его возникновению, включая стигму, связанную с весом, перфекционизм, тревожное расстройство или пережитый в прошлом негативный опыт. Второе. Контроль над едой. Ищите ли вы вещи, которые можете контролировать, когда испытываете стресс? Зачастую, когда вы переживаете трудный период в вашей жизни, вы обращаетесь к еде как к выходу. Это может показаться логичным, поскольку то, сколько вы едите и как вы выглядите. И как вы выглядите, может рассматриваться как физический показатель того. Того, насколько вы себя контролируете. Однако такой тип мышления может быстро перерасти в такие вредные модели поведения, как ограничительное питание, экстремальные диеты, наедание, чистка или накопительство. Но стремление к контролю – это лишь одна из причин, по которой вы можете заниматься этим вредным поведением. Нормализация чистки или ограничительного поведения, связанные между собой чистки и культура диет в нашем обществе, также могут повлиять на ваше отношение к еде. К сожалению, постоянное участие в этих видах поведения может привести к осложнениям со здоровьем, таким как сердечная недостаточность, сердечная аритмия, недоедание, желудочно-кишечное осложнение и даже смерть. Поэтому, если вы заметили, что используете контролирующим еду поведением в качестве механизма преодоления, возможно, вам стоит поработать с лицензированным психотерапевтом, чтобы они помогли вам создать лучшие адаптивные механизмы преодоления, которые помогут вам справиться с вашими страхами, тревоги и боли, связанные с едой. Третье. Еда и образ тела играют большую роль в самооценке. Что вы думаете о себе? Согласно данным Американской психологической ассоциации, низкая самооценка является одним из основных триггеров для расстройства пищевого поведения. В современной культуре индустрии красоты и средства массовой информации любят бомбардировать всех фотошопленными изображениями того, как должна выглядеть идеальная женщина или мужчина. Это может промыть вам мозги и заставить думать, что цифры на шкале соответствуют вашей ценности как человека. Однако эта привычка соотносить свою самооценку с размером одежды, количеством потребляемых калорий, объемом талии или весом не только негативно влияет на вашу самооценку, но также может привести к тенденции обращаться к вредным диетам и ограничениям в питании, чтобы справиться с проблемой. Поэтому, если вы боретесь с проблемами самооценки и имеете проблемы с едой, обратитесь за профессиональной помощью. Участие в сети или других формах лечения может помочь вам распознать и уменьшить количество вредных мыслей и эмоций, связанные с едой. Номер 4. Ритуальные модели питания. Есть ли у вас предпочтение, как вы едите и готовите пищу? Возможно, вы любите резать еду на мелкие кусочки перед едой, или вы должны использовать определенный набор посуды и тарелок для еды. Хотя ритуальное питание не обязательно указывает на расстройство пищевого поведения, многие люди, страдающие обсессивно-компульсивными расстройствами, могут демонстрировать экстремальные ритуалы питания, что в конечном итоге может нанести вред их общему благополучию. Некоторые примеры включают в себя расположение пищи в определенном порядке, прием пищи только в определенное время или в определенном месте – или взвешивание и измерение пищи. Поскольку расстройства пищевого поведения часто вызваны тревогой, наличие ритуала может обеспечить определенную степень комфорта и привычки, и хотя некоторые из них безвредны, некоторые экстремальные формы шаблонов питания могут оказаться опасными для здоровья. Номер пять. Постоянная зацикленность на еде. Вы постоянно думаете о еде. Возможно, вы размышляете о том, что будете есть в следующий раз. Или задаетесь вопросом, сколько калорий содержится в каждой порции еды на столе. Постоянные мысли о еде, которую вы едите или будете есть, могут постепенно завладеть вашим сознанием и лишить вас возможности обращать внимание на что-либо еще. Мало того, это может вызвать или усугубить расстройство пищевого поведения. Эти навязчивые мысли могут включать в себя вопросы, сможете ли вы остановиться, если начнете, не съели ли вы слишком много, достаточно ли здоровая или чистая пища, или не растолстеете ли вы от этой пищи. Эти мысли могут отвлечь вас от процесса приема пищи и сделать вас глухим к сигналам голода, которые посылает вам ваше тело. Если вы обнаружили, что вас одолевают этими навязчивыми мыслями, возможно, вам стоит попробовать применить интуитивное питание. Это не диета, а способ стать более внимательным к потребностям вашего тела. Это подход, который учит вас, как прислушиваться к телесным сигналам и подсказкам. Что делать? Если вы боретесь с расстройством пищевого поведения или с любым из пунктов, упомянутых в этом видео, пожалуйста, подумайте о том, чтобы обратиться за профессиональной помощью. Лицензированный психотерапевт или специалист может помочь вам создать инструменты, необходимые для распознавания и изучения, и справиться с основными триггерами вашего расстройства пищевого поведения. Они также помогут вам создать лучшие механизмы преодоления расстройства и наладить лучшие отношения с едой. Боретесь ли вы или кто-то из ваших знакомых со своими отношениями с едой? Сообщите нам об этом в комментариях ниже.